тили ти ти ти -ли -ли ти ли ти Проблема отцов и детей. Вот прошли столетия, а она трансформировалась, но она никуда не исчезла. И когда говорят о проблеме отцов и детей, как правило, говорят о том, что ребенок неправильно себя ведет, плохо учится, не слушается, молодежь хуже старшего поколения, она там глупая, она там невменяемая, наркотики, водка, вино девочки, да, сигареты, то есть молодежь обвиняется во, всем, во всех тяжких я же смотрю на молодежь Может мы в каком-то другом мире живем Молодежь сейчас офигенная Офигенная, я тоже ни, ни водки, ни сигарет Спортом занимаются Учатся и, наверное, самые большие проблемы в их жизни создают взрослые. Я вот это по своим сыновьям вижу. То есть те проблемы, которые у них в жизни случались, они прилетали от взрослых не вполне разумных. Угу, угу. И эти проблемы удавалось каким-то образом решать. И ребенок после этого выходил, ну, наверное, мудрее. Но у него в голове откладывалось, что эти взрослые не совсем адекватные. И более того, сложилось в то, что, вот, например, мои старшие дети, они стараются избегать любых напряжений и конфликтов со взрослыми и решают все вопросы самостоятельно. То есть если им надо там, сходить куда-то на поклон или там, решать, ну, пока учились там, в ВУЗе, решать вопросы в ВУЗе, они… Нет, нет, нет, я сам. Я договорюсь со студентами, я там так перекроюсь, да, я там правильно. так. Но чтобы не было невменяемых взрослых угу, рядом. Угу. И на самом деле молодежь... Знаешь, это напоминает фазу, описанную в эксперименте с мышами, когда старые мыши загрызают молодняк. Угу. А это последняя стадия деградации. Она идет параллельно с голубыми, розовыми. Так вот, у меня такое даже и чувство, что вот сейчас... Именно, именно это мы наблюдаем, когда загрызает молодежь. Потому что я тоже, я вижу молодежь, знаешь, я вижу ее красивой. Я вижу ее с возможностями. У них, у них новое. У них, э, у них желание, знаешь, они красивые. То есть стремятся. Я вижу в них огонь, рост. А, а когда слышу, что говорят, молодежь плохая, я понимаю, что им просто, знаешь, как образно, я скажу так, как, э, допустим, Взрослые люди – это черви, которые точат землю, точат бесконечно, точат эту землю. А тут рождается птичка. Нет, и она хочет взлететь. Нет, ты не можешь летать. Это там страшно, там кто то И обрезай, обрезаются крыш, крылышками. Я знаю, лу, крылышки обрезаются. И я знаю лучше э, э, жизни, чем ты. Вот ползай, будь червячком, и тогда все будет хорошо. То есть получается... Э, знаешь, как поговорка такой, себе не и никому не дам, то есть сам не, э, не добился в жизни, и поэтому я не дам и тебе добиться в жизни ничего. А почему не дам? Потому что в себе нет этого, нет. В себе есть разочарование в своей жизни, разоч, разочарование во внешнем мире, и такой человек взрослый, что он может дать своему ребенку? Разочарование. Ты знаешь, я вот сейчас задумалась и вспомнила свой период, когда я заканчивала школу, 10 класс, и у меня была учительница русского языка, которая очень любила авторские знаки. И она считала, что я не могу знать русский язык на отлично. А, причем она это, этого мнения начала придерживаться после того, как узнала, что я думаю о том, чтобы поступить учиться на журналистику. А, и она приложила все усилия, чтобы я не рассматривала журналистику как профессию, и я стала инженером. А, но я в дальнейшем, в принципе, вот в своих воспоминаниях, я благодарна этой учительнице. Во-первых, уже тогда я научилась обходить взрослых. Да? То есть, что я делала? Вплоть до того, что я узнавала, какой текст будет. Вот был момент, когда она давала диктант по Достоевскому. Книжка большая Достоевская, там, не помню, идиот тогда был или «Преступление наказание». и наказание». она брала какой-то описательный отрывок. Там было очень много авторских знаков. И этот отрывок она давала, например, на первом уроке там, в Д-классе, а я была в Б-классе. И, соответственно, у нас урок стоял позже, и у меня был час на то, чтобы узнать, с какой фразы начинается и с какой фразы заканчивается. И ну, кстати, Достоевскую я любила, поэтому я по двум фразам находила весь отрывок. Приходила, списывала, относила, меняла тетради. я лгала. Вот. И этому меня учила учительница. И это сказалось, каким образом я писать начала. Ведь я же сколько теперь книг вместе с тобой написала, да? Я писать начала когда? когда я выросла и стала вот уже самостоятельно. Если бы я закончила журфак вполне возможной книге, все появилось бы значительно раньше. Во всяком случае, ну, никто не знает, как сложилась бы моя жизнь тогда. Но ее вклад в мою жизнь, то, что я получила техническое образование, и пошла жизнь совсем в другом ключе, отразилась на моей жизни. Все равно сейчас вспоминаю ее с благодарностью Но понимаю, она учила меня врать Вот просто учила меня врать Родители не научили, а учительница в школе научила Представляешь, учительница выживать. в школе выживать? Выживать Понимаешь, выживать, такое слово Это получается, что Если есть слово выживать Значит, ты выживаешь в чем? В больном мире в больной мир, То да есть, Это вот, мир болезни, тяжелый больной мир И я думаю, сейчас точно такая же картина наблюдается, сейчас, наверное, еще более худшая, потому что во времена Советского Союза, во всяком случае, учителя были, они были уже определены, их старость была определена, их пенсия была определена, они полностью знали, что их ждет вот до самой кончины. А сейчас человек не знает, что его ждет, соответственно, он начинает нервничать, и, соответственно, он начинает делать глупости. Узнаешь ну, знаешь, как... Да, глупости, и он больше начинает мстить. И мстить, мстить молодежь. Потому, потому что внутри молодежь. болит, болит, горит. А почему болит? Он даже не разбирается, но при этом в нем злость кипит на эту молодежь, которая не хочет его слышать, его предмет, Да не хочет, почему-то не так, как ему хочется, ведет себя, не так, как ему хочется, выглядит. И вот это вот все, он недоволен. То есть учитель внутри э, недоволен своей жизнью, и это он выливает на детей. Вместо того, чтобы... Ведь он сам свой предмет не любит. Он его заучил, вот просто заучил тупо. И все, понимаешь? А интереса нет. Э, Мне даже слово «учитель» говорить... Ты знаешь, это такое слово глубокое. А я не, не могу назвать сейчас вот, вот назвать этим словом э, учителей, которые в школе. Не могу. Мало кого. И то даже я, как я сейчас, ну, вообще, наверное, не назову ни одного. Нет, ну, во всяком случае, не могу назвать. А больше сказать, как люди-роботы, которые бесчувственные, которые холодные, которые специально будут заваливать ребенка не чтобы у ребенка даже не появилась и при этом будут прикрываться тем что я справедливый учитель я справедливый а ты не учишься да ребенку ты не дал урок так чтобы ему интересно почему стало много репетиторов вот когда репетитору платишь, да, тогда человек и старается. То есть когда он уходит на свои хлеба, учитель репетитором становится, да, и он зарабатывает деньги, вот скажи, с этим связано очень много, его стимулирует это. И он старается наработать свои знания, он двигается. А когда, ну извините, как есть, а когда в школе, вот глухо, как в танке, просто учителя исчезают. Исчезают. И это становится какие-то злые, агрессивные, Местящие, разъедающие. Ну, это больные люди. Это больная, это болезнь в школах. Сейчас в школах зараза. Вот, не знаю, я, наверное, отношусь к родителям, плохим родителям. Я к своим детям в школу не хожу. Я тоже. Я не хожу. Я к своим детям в школу не хожу. Я только... На собрание у нас папа ходит. А, ну там же финансовые вопросы надо решать. А... мы даже финансовые в чате написали, сдали. Все. Не хожу. Ну видишь, а вот с учителями я даже не знаю. Я знаю только, как изменилась классная у моего сына, и я знаю теперь, как ее зовут. А все. Смотри. Я понимаю, о чем ты, да? Я в школу тоже не хожу. Все, все мой ребенок сам, она полностью сама. Но она при этом где-то какие-то моменты рассказывает. Сейчас 11 класс. Ну, у тебя И же, коснулась тебя выпускной. И коснулась, и это стало настолько очевидным. Просто вылезла именно очевидным. Вместо того, чтобы помочь, тем более, моя ну, дочка, она тянет, очень хорошо тянет учебу, она тянет. Но при этом, да, какие-то предметы, которые которые, ну, это же 11 класс, ей надо те, которые поступать, а их надо больше поднять, да? А какие-то, ну, та же история, она абсолютно, ну вот вообще, как и мне, она неинтересна, потому что я знаю, что... Но это она за... переписывается, ребятки. Она переписывается, это, ну, засорять мозги я не хочу и ребенку своему себе. Вот. Так помоги. Нет, вместо этого, наоборот, заваливается А почему заваливается предмет? Потому что эго раздуто учителя Эго Как же, я же учился, как это А мой предмет сейчас не хотят учить Я заставлю, знаешь, так заставлю Зачем? Ты ж будь человеком Ты кому вредишь? Ты же сам себе вредишь Поэтому и болеют И можешь посмотреть В принципе, это даже не, не касается учителей Посмотри врачей, посмотри да, строителей да. Посмотри а, рабочих, плотник, столер Кого угодно, милиционер Кого угодно Посмотри на тело, и тело обо всем тебе скажет Скажет сразу Полностью скажет, как человек будет проявлен И если ты внутри Злой, агрессивный Мст... Мстительный да. Обидчивый ну, ты все, ты Манипулирующий сам себя... Ты это все имеешь сразу в, в себе, своей жизни да. Ты видишь в своем зеркале В своем отражении И самое главное, ты ровно с такими же людьми Сталкиваешься в жизни Которые точно так же будут провоцировать тебя Играть в твою же игру да, И да. ты этого не замечаешь Тебе кажется, что мир плохой и агрессивный А мир неплохой, и не агрессивный Просто это будет твое зеркало Которое будет показывать Смотри, идет да, Вот да. такое слабое место на деградацию и молодежи, наоборот, надо помогать их, мотивировать их, поднимать надо. Да, я не о том, чтобы раздувать их эго, да, на пустоте, нет. Но тут же надо, можно видеть, чувствовать. Вот для этого чувства, что мы открываем в инфодайвинге, да, помогаем людям, чтобы открывали чувства. Это вот основа основа. это те знания, которые просто необходимы живому человеку. Вот. Ты же чувствуешь, ты же поднимай. Дай возможность, вместо того, чтобы ты, знаешь так, Крышку гроба, ну, образно, банки так раз и перекрываешь дыхание, раз и при ребенку, ну, зачем? Ты же сам себе. Ну, смотри, это перекрывание, оно же сейчас идет в обществе на разных а, контурах. Если ты возьмешь глобально ту же самую экономику, экономика что же тоже сейчас сдавливается. Да. А зачем? вот а, даже вот самый-самый простой образ, а, что происходит, когда идет сдавливание? Вот давай возьмем, отойдем от темы отцов угу. и детей. Но картинка та же самая, да? угу. будет одна и та же. Просто если брать отцов и детей, то ну, это будет рука родителя сдавливающая. Смотри, ну вот возьмем, если взять экономику, Беларусь сейчас, да? Беларусь сейчас под санкциями. И если Беларусь будет твердая, как камень, и этот камень будут жать, жать, жать, жать, и камень не жмется, и рука устает, и это бесконечный процесс нажатия. То есть это тупик. Если, ну, да. если Беларусь это жидкая будет на самом ну, деле, да. она просто потом камень. Если Беларусь жидкая, если взять, снять все ограничения максимально, мы сейчас экономику рассматриваем, угу. да, всегда говори да, максимально жидкая. Вот ты начинаешь жидкое тесто давить. И жидкое тесто у тебя тьф, через пальцы пролезло наружу и обволокло ру руку. И чем более оно свободное, чем более оно жидкое, оно полностью облило руку тестом, ты выдавил его, но твоя рука теперь в тесте и является начинкой для этого пирожка. И пирожок печется уже в тесте. Не в руке пирожок, а в тесте. Ты уже вкусняшечка, которую обволокло это тесто. И уже тебя запекай. И тесто тебя запекает, и ты будешь начинкой. Так вот, точно так же и с отцами и детьми происходит. Если ты давишь своего ребенка, и ребенок внутри напряжен, он будет давиться, давиться, давиться, и потом... давиться, и потом... И тяжелая болезнь сломал. Психиатрия, все что угодно, сломал. И мы сколько в работе видим таких детей? взрослый ребенок, а родители невменяемы, Чего ты хочешь от этого ребенка? Дай ты ему свободу. Пускай он сам решает. Он уже взрослый. Мужику по 30 лет, а за него мамы решают, на ком жениться и с кем разводиться. Блин, в постель лезут. Это вообще несерьезно. А если ребенок при этом вот сжимается, сжимается, сжимается, его сломают. А если ребенок при этом гибкий, мама goodbye, my love, и потек. И пирожок сварился в собственном соку. Поэтому а, вот то, что происходит с нашими детьми, детей наших, надо учить быть гибкими, свободными, уметь уходить от давления, уметь уходить от этих взрослых и обволакивать Это их. Это о разуме. Обволакивать ну, да. и уходить. Да. А этот пирожок спечется. да. То есть, понимаешь, видя, это называется разум да, и мудрость. Видя препятствия, ну, видя преграду, обойди ее. Это то же самое, как в экономике. Сними ограничения. Ой, пешников, сними ограничения в экономике. Сними. Чем больше ты освободишь, тем больше это потечет, обволочет. Угу. И потом это тесто можно будет уже запекать. Но будет угу. классный пирог с начинкой из санкций, которые будут запечены угу. ниже, И тогда и да, тебе... Все будут хотеть этот пирожочек. Да, тогда. И тогда тебе разрешено будет все то, что было запрещено до этого. Угу. Я имею в виду те же самые отмывания денег, я имею в виду ту же самую свободную экономику, офшоры и так далее. Все, что было запрещено, будет разрешено. Потому что, да, потому что чем больше ты сжимаешь тем больше это то, что ты сжимаешь, оно постепенно превращается в прах. в прах. Никому не нужный. Вообще. Потому что он зажат в собственном соку. Да. Там сознание. Нет, соку. ты сознание просто вот держишь сознание, сознание оно уйдет. А останется что? Прах. Прах. Все. Ничего не будет. Никому не нужен. Поэтому вот эти все, когда как только начинается сжатие, надо учить детей благодарить. И утекай, и утекай, да, обходи, обходи, знаешь, как хочешь сказать, обходи придурка, учителя, у меня тема сейчас учителей, я в шоке просто столкнулась с этим, для меня, я понимаю, насколько это деградирующая знаешь, на эту тему у меня бабушка с детства учила, говорила, не тронь говно, вонять будет, у меня тоже так все время в это точно. Но при этом, когда это слово там, где ты обойти не можешь, то надо вступить. Тогда надо с благодарностью вступать. Да? Единственное, что это. Смотри, благодарность поступать благод... о чем это? Прийти к преподавателю. Привести... И поблагодарить Поблаго... привести благодарность. Нет. Это называется взятка. взятка. Ну, это так называется, видишь. Поблагодарить. А на самом деле это поблагодарить. А на самом деле это. Тот учитель, который. Которому ты придешь просто поблагодарить. Он не услышит. Ты знаешь, я так счастлива, что у меня дети уже заканчивают, ну, mm -hmm. заканчивают один аспирантуру, заканчивает один институт, что, что вот этот период 11 класса, он как-то прошел мимо меня. Но у моих детей просто была очень хорошая гимназия. У меня старшая дочь тоже закончила школу, ту, ту же, которую я заканчивала, и никаких проблем не было вообще. Вообще, Потому что там люди были. А во-первых, у меня девчонки, они очень хорошо учатся, они головастые. И там просто и преподаватели были у Светы моей, которые ну, люди, вот знаешь, теплые. Не было Я столкнулась впервые вот здесь. И то это несколько всего лишь. Три преподавателя, с которыми вот дочка моя сейчас столкнулась. Конкретно в 11 классе просто вот, вот этот камень. Вот, это три преподавателя, которые камни Просто вот, знаешь, которые Булыжники Ишь, надо с дороги убрать ей это надо. Да, я понимаю Ей это надо для это того, чтобы стать опыт, опыт, опыт получить Для того, чтобы выйти в благодарность И э, стать текучей что, что, Смотри, смотри, что я сейчас произнесла Булыжники, которые на дороге Их просто надо убрать с дороги Смотри, ей надо научиться Убирать с дороги То есть очищать себе дорогу Прочищать благодарность. с благодарностью Через благодарность, конечно, и ее надо учить благодарности, да, да. потому что без благодарности ничего угу. не изменится. Угу. Это игра, которая прилетела в ее жизнь зачем-то, угу. да, как опыт, как опыт, получить знания, получить Знаешь, опыт. У меня у старшего сына он, они в разных гимназиях учились со средним. У старшего сына была история в гимназии. Он до девятого класса а, вообще вот перебил в гимназии все, что можно было перебить, разрушил все, что можно было разрушить, а, учился, а, как хотел, так и учился, при этом он же очень умный а, и а, с поведением были все время, он все время проявлялся так. Потом вот, когда мы с ним поговорили, договорились, что а, сынок, ну если ты не хочешь учиться, тогда ты идешь в армию. Я не... Просто умываю руки, а до оставалась, ну, до конца учебы оставалось два года, два выпускных класса. И что произошло в гимназии? Директор вызвала меня к себе и сказала, что они не возьмут его в одиннадцатый класс. На что я сказала, нет, дорогая, он будет учиться, это по законодательству так, тут вариантов нет. На что классная ребенка вместе с директором определили его филологический класс. Хотя у нас был разговор, что он будет поступать в Радиотехнический институт на выходе. О Слове мы уже поговорили, и он уже начал включать мозг еще до конца своего mm -hmm. 8-го или 9 класса. Mm -hmm. Даже, наверное, на год раньше он немножко начал включать мозг. Уже поведение изменилось, и учиться более-менее начал. Mm -hmm. И а, по итогу разговора с директором а, она вот тоже как камень решила проучить меня за то, что мы не захотели забирать документы из гимназии. И его дали в филологический класс. И э, этот класс считался классом придурков. Угу. Там учились э, только девочки, э, те, которые идут на филологов. Э, все нормальные мальчишки и все нормальные девчонки были там в двух других классах. А этот э, так и называли, класс придурков. Э, и э, там было углублено изучение русского языка. На выходе я в конце просто хохотала и была благодарна этой директрисе, которая она иногда даже не смущаясь, называла Вову этим словом. Мне оставалось с ребенком, даже ребенку без меня, я не сильно влазила в его учебный процесс, подготовить математику и физику для поступления – у Вовы не было репетитора по русскому языку, у Вовы не было репетитора по физике, а с математикой ему немного помогала его родная тетя. И в итоге Вова сам поступил в ГУИР, и, ну, считая без репетиторов, да, и сдал достаточно высоко русский язык. То есть там бал по-русскому у него был высокий без репетиторов, без ничего. Почерк у него отвратительный. Писал он всегда безграмотно. Зеркальная дислексия сказывалась. Но за эти два выпускных года гимназия сделала свое, на свое дело. Он сам, полностью сам сдал все экзамены, честно и поступил. И потом был кульминационный момент, это когда он уже открыл свой бизнес и в банке открыли ему счет и он пришел обслуживаться в банке и внучка директора, которая училась с ним в одном классе и тоже хохотала, что он придурок, обслуживала его. Он пришел домой и говорит, этот мир перевернулся. Я говорю, сынок, все становится на свои места. Просто хуй с ху. Кого-то тянут учителя, кому-то ставят заслуженные оценки. С кого-то требуют взяток, с кого-то как-то. Но если мозг у тебя есть, если у тебя разум, и если ты выходишь в благодарность, а мы все-таки с ним отработали всех учителей, и он сейчас, когда их вспоминает, это начинается со слова «благодарю». Хочешь, не хочешь, это уже автоматически. «Благодарю». И дальше пошло в «благодарю». И я вспоминаю с благодарностью, думаю, какие молодцы, вы так сделали этот филологический класс придурков. Классно, что ребенок сейчас даже аспирантуру заканчивает, и научные труды уже есть опубликованы, и все, и просто великолепно. И к этому моменту и бизнес свой имеет. Поэтому всему свое время, все раскроется во времени. Через призму благодарности, без благодарности а, все не раскроется будет. во времени, все правильно, но сейчас сейчас как раз-таки это вот можно отнести к Вове, все раскроется во времени. А тогда не было инфодайвинга. Ну да. А сейчас можно это все раскрыть сразу, не во времени, ну, не в кармане. То есть, если ты хочешь спасти их великие души... Нет, нет, я не про это, я не про это. Я про то, что осознать, для чего вот моей дочке нужны вот эти ну, три камня, да. три булыжника. То есть не во времени это увидеть, а сейчас осознать. Ну, быстро, вот момент... тогда свернется да, быстро. Да. да, вот я про это. Я именно про это спрашивала. А спрашиваю. я думала, Кстати, а ты про, про учителей. Никого не собиралась yeah. Я тоже, когда... Я сейчас, когда вспоминаю, все время вспоминаю э, гимназию, в которой учился Вова, э, уже Дима в ней не учился. Хотя гимназии хорошие. Они оба учились в хороших mm -hmm. гимназиях. Гимназия Димы, до сих пор я ее вспоминаю с любовью, вообще классная гимназия. Вот. Я считаю ее одной из лучших в Минске. Хотя, наверное, многие люди не согласятся, потому что это обычная гимназия на Мазурово. Вот, в микрорайоне. И поэтому я в нее же пошел. Вот. И учителя... Да, надо детей учить благодарности, тогда они будут отражаться в благодарных людях, и тогда конечно, они будут отражаться конечно. в счастливых моментах. То есть если, да, если ты столкнулся с булыжником, то надо вот просто для чего этот тебе булыжник, и вот э -э -э, разобраться с этим, и тогда во, во времени тебе не надо это потом, спустя время понимать, почему, для, для чего. Нет, сразу возможность эту сразу использовать. Знание. Опыт. И я пока варилась в этом всем, я уже <с сварила. О чем мне с Лерой поговорить надо, и как, и что. Но при этом, смотри, ведь очевидно становится... там Сразу вот по человеку ты видишь, они больные люди То есть у них болезни хронические Так вообще, если человек имеет хроническую болезнь Надо еще решать, допускать его к детям или нет угу. Допускать его к пациентам или нет угу. посмотри психологию Посмотри, а, психологические услуги Оказывают больные вируса. психические люди И разносят вирус Но. Согласись Абсолютно верно Тут, понимаешь, в армию уже берут всех подряд, uh -huh. да? Кстати, раньше в армию была гордость пойти, а да, теперь всех да, подряд. Сейчас, да, да. То есть это на самом деле такой нехороший не звоночек. Это переработка отходов на самом деле. Я имею в виду, это в о том, сырье. что деградируем. Да, в, в торсырье. Торс это все камнем вниз, сырье. Не поднимаемся, не развиваемся, а деградируем. Ну, сейчас и время апокалиптическое. Это посмотри, да? кто был ничем, тот стал всем, кто был всем, тот показал пыль и прах. Что, так что это все? Посмотри, что сейчас происходит. Сейчас очень наглядно показывает угу. Россия. А, вообще настолько наглядно а, видна в России деградация а, людей искусства, людей культуры. Угу, Те люди, которые, на которых должны были расти все дети, поколения. Все, все скелеты шкафов вываливались смотри, что делается. Я когда смотрю, блин, черт, смотри. То, что было спрятано, да, то, что было спрятано, а сверху картинка. А сейчас да. вот эти скелеты из шкафов, они просто валятся. Да. Просто ты видишь очевидное. И на самом деле это время, самое время, когда ты можешь получать знание и опыт. Просто вот знание и опыт в чистом виде. Да. Учиться, как, как черное, черным по белому вот пишется текст. Информация. Причем смотри, любое развенчание, оно происходит мгновенно. Вот не успевает человек рот раскрыть, если есть искажение и ложь, то буквально проходит неделя-две, ну полгода, да, и все вскрывается. Но последний пример с Сати я просто опять-таки хохотала. Да, в голос. Да, да. Помнишь, мы разговаривали да. с тобой вот, и а, мы говорили, что ну, как-то что-то же в жизни остановит, человек приносит да, людям будет. вред, да, должно да. же что-то остановить, должно что-то произойти. А подсознание ж не будет долго терпеть это все, Он развлекуху какую-то строит. Да? Ну вот сумкой по голове, крутая психотерапия. Человек прямо вскрыл вообще по полу. Вообще. Ну да, можно сказать что, знаешь, как как он, в принципе, сказал, ну я же тоже человек, оно-то да, оно-то да. но ты конкретно вывернулся наизнанку, то есть ты просто открыл коробочку свою и показал ху ху, ну и все и твои прикинь, то работы. есть ты показал свой вирус и чем ты заражаешь теперь, да, чем ты наносишь? Ну, вернее, что это, какой вирус ты носишь? Просто сейчас надо все вещи называть своими именами. Опять-таки, если говорить про вирусы, посмотри, как сейчас а, артисты. Просто то, что раньше пряталось, голубизна, благодаря которой человек там вылазил на сцену там, и так далее, сейчас это стало нормой. И посмотри... Гордостью даже. Гордостью. Okay. Понимаешь, гор, гордое слово пидор, блин. Люди, uh -huh. это же искажение, это же не о здоровье гордое слово, И это формирователи мнений, и, и культуры и так далее. Да. Опять-таки люди культуры. Оцень, оценивают, сидят в жюри. Да, люди культуры бухие, рассказывающие истории блудные и так далее. Смотрите, кто. Это формирователи мнений. Я говорю, сейчас такие скелеты... Сейчас черти пляжут. Черти пляжут. Вот прямо действительно да, да. черти Опять-таки, вчера начал ТикТок подкидывать религиозного деятеля. Я раньше не видела какой-то такой старенький с огромной бородой. <смех> и он начал говорить про семейные ценности и про любовь. И он такой пургу гнал. я смотрю, у него о а любви-то нет. Есть, что тебе все должны... И если они делают не так, как ты хочешь, то ты их заставь. И это называется любовью. Понимаешь? И, Ну, кстати, я когда открыла комментарий, думаю, неужели... А там много комментариев было под этим роликом, тикток тоже. И думаю, неужели сейчас больные люди там будут писать «Да-да-да, там женщины обычно любят «Бейте, бейте нас, пинайте, пинайте нас». А там нет. Открывают, там женщины пишут: У него вообще мозгов нет. Прям моими словами. Значит, он уже совсем там нескул. Так там конкретная пруга была. И ты знаешь, смотришь и понимаешь, что в рясах тоже черли да, Со тоже. всех шкафов валится. Вот у да. всех со шкафов валится. И это на самом деле весело. И я думаю, что со временем, вот еще буквально год-два, будет еще веселее. То есть будет веселее, потому что уже есть люди, которые смотрят на это и так думают: да ну. Так смотри, она а Да, когда уже совсем очевидно уже уже тогда самый спящий может проснуться. Проснуться. Что-то тут не то происходит, какой-то не тот сон, понимаешь? Что-то ты батюшка не то несешь. Да что-то ты тут. А, еще тоже среди этих новостей, может, это фейк, не знаю, насчет того, что а, там Ватикан, Ватикан, по-моему, будет признавать легализацию браков однополых. А, и тоже, тоже не, смех не разобрал. Фейк. Не фейк? Не У меня чувство не фейк что в Ватикане... по полной программе это... Нет, то, что у них у самих по полной программе, ладно, но... Это, это уже... уже... Пошло. Так оно пошло уже в общество, поэтому не чувствуется фейком. Это уже... <с> <с> <Закан. с> Ватикан только недавно признал, что Земля круглая. В 1986 по моему, в 1989 году. То есть 1900. Давай. То есть у них до сих пор Земля плоская была. Понимаешь, уже люди в космос летали, а у них все Земля плоская была. А однополые браки, так они сразу после круглой Земли будут признавать. Ой, блин, там совсем скелеты посыпались. Лучше бы они свой архив открыли и дали людям доступ нормальную литературу читать. Тот архив уже, на самом деле, который они истлел. так оперегают, он уже истлел, да. Уже они сидят на, на куче мусора тлеющего, потому что он уже давно переродился, этот, эти все знания, и они уже давно повытекали, то есть они по-другому уже развиваются совсем, эти все знания, вся информация, на которой они сидят, она уже там... Ну, если бы она была рабочей, то у них бы были рабочие инструменты. У них рабочих инструментов нет. есть сознания там не осталось. Там уже мумия или даже прах. Ну, так сказать. Это ну, просто. да. Но в любом случае это могло бы быть полезно хотя бы очень сильно спящему сознанию. Для того, чтобы хоть как-то служить пробуждению. Вообще, ты знаешь, если брать религии если мы уже отошли от темы отцов и детей, я считаю, что пришло время, пришло время все религии усадить, хотя бы пять основных усадить за стол переговоров и принять единое концептуальное решение по тому, как будить людей. Будить, а не вводить в сон. Убрать обряды магические, убрать гипноз, убрать а, моменты манипулирования сознанием с целью засыпания, с целью порабощения, с целью создания ловушек, то, что происходит в религиях, и дать возможность а, людям проснуться. Это то, что должно звучать уже на батом. Да, время людям развиваться, да. да. люди должны развиваться, боги должны проснуться, Сознание и вспомнить, что они боги быть свободным, да. Сознание надо выпустить из ловушек. И ну, мы понимаем это ловушки. тех, кто будет слушать, просто что это за ловушки? Ну, под куполом цирка есть своеобразные аттракционы ритуальные. Но а... будет ли настолько продвинутым, сильным и так далее какое-то государство, которое решится на это. Знаешь, первые, кто приходит в голову Россия или США, так вот ни хрена или Китай. Ни хрена. Там этого не будет. И действительно, велик тот правитель, надо маленькая страна. Это точно. И велик тот правитель, который осознает важность этого и усадит их за стол переговоров У -у -у. и заставит а, или а, Выведет в состояние Самих осознания важности Чтобы люди начали просыпаться Чтобы сознание пошло в развитие Иначе будет перезагрузка Цивилизации Только это не должно быть создание единой религии Нет, Нет. это не создание религии Это, это освобождение это от наоборот, религии Это наоборот, это освобождение от религии То есть это о просыпании Это о просыпании. А не о засыпании То есть уже и так заснуло, Сильно заснули Надо разбудить, проснуться Потому что уже идет угроза последней фазы, mm -hmm. деградации. Это как в мышином царстве. И дальше уже э -э, выгрызание друг друга ничто не спасет, и цивилизация погибнет. Очень быстро причем. Очень быстро. Потому что сейчас идет та фаза, когда старые мыши загрызают молодняк. Когда голубые, розовые, красивые самки, красивые самцы не хотят размножаться, вступают в однополые браки связи и нету продолжения рода, а то, что продолжение рода есть, оно загрызается и уничтожается, и потом оно не хочет жениться, не хочет иметь детей, ну и плюс уже вместе с этим наступают болезни, деградация сознания, ну, а невозможности, и и все, и тогда сознание мы сужается, живем. видит тупик и говорит, я и не все, хочу да. играть в эту игру, все. Да, это вот, мы живем в мире болезни на самом деле, да, тот момент когда это то же самое что тело вот она уже все все старое человек согласился что он уже все он никчемный и сознанию не интересно в этом теле и значит это тело разрушится и сознание уходит вот мы в этом в этом моменте живем человечество сейчас в этом а надо проснуться а надо, надо расшириться проснуться. за пределы да. тела, и тогда тело подстроится. Угу. И тогда будет действительно развитие цивилизации, когда она не уровень. может не подстроиться. Да угу. мы с тобой понимаем. Ну ты да? понимаешь, какая сила должна быть у, у, -у, -у. того, кто это даже да. заразится этой идеей да. и захочет ее существовать. Который услышит. услышит. Не просто услышит поверхностью, а услышит. Это, да. Это еще попробуй найди А это мудрейшего из мудрейших да. Мы с тобой это все понимаем. Мы слышим это глубиной, чувствуем. Блин, ну я-то в сознанием закидываю. И ты тоже закидываешь. И я вижу стол переговоров в Минске. Блин, как хотите. А да. это должно быть в Минске. Потому что. Ну, потому слово, что Белая Русь. Белая Русь. Люди, ну вот очевидно, Белая Русь. Начало-начал чистой из бумаги. Здесь, только здесь. Только здесь. Это просто очевидно, быть не может. Я когда вот скрываю глаза, я вижу сразу Минский угу. Творец ну, Республики и пять основных религий, можно больше, но я почему-то вижу пять. И они за столом переговоров. И они решают, что они перестанут лгать людям. Лгать конкретно. Лгать и усыплять. Творить ритуалы. Он на самом деле же над, сами, над собой. Над собой. над собой, Потому что иначе будет перезагрузка. Остановить процесс перезагрузки еще можно. Угу. Вот Для этого нужна сила и разум. Но это еще возможно. А пока хихи, -хи, ха, ха скелеты со шкафов сыплются, и ты наблюдаешь деградацию. Ну и что дальше? Дальше конец? Угу. Ну, как я говорю, что согласие со старостью и смертью. Да. А разум где? Пока тело не услышит. А тело услышит только тогда, когда сознание снаружи. А то тело есть тело внутри. Вот только тогда. То есть когда сознание расширенное, вот тогда тело услышит. Это уже про мудрость. Да. Белая Русь. Мы это видим, мы это знаем. И валим на пролом. Да. Просто валим на пролом. И это очевидно. Не надо нам... То есть... Хотела сказать, что... Все скелеты, которые вываливаются, да, тут даже... И не надо выходить далеко из дома. Ты вот просто сидя в одной точке земли, да, квартире, ты можешь наблюдать всех-всех скелетов. Да, да Такое время с любого сейчас. континента. Абсолютно. И настолько это... Ну, понимаешь, сперва это весело, потом ты понимаешь... Потом начинаешь голову читать, да? Что-то тут надоедает уже. Да, понимаешь, у меня были два эпизода, когда я выпала в ступор. Это когда я, опять-таки, сидя в телефоне, смотрю, показывали какую-то. Я даже страну не знаю, какая-то африканская страна, ролик выпадает. И там президент кого-то встречает, кто-то там прилетает. И этот президент в таких штанишках, и так раз и мочать течет. да, прям писается вот прямо утра по самолету, вот делегация правительственная. Да, да, да, да, да. Вот, и прям усался президент. И я так сразу там, да, ну нафиг. Потом это был один момент. А второй момент, это вот как по ковровой дорожке президент Америки шел. Ну тут, понимаешь, я понимаю, да, ну нафиг. Это же трэш mm. какой-то. Ну, ребята, вы здоровые на голову. Они же стоят руля целых государств, целых наций. Ну такого же быть не может. Ну, где же разум-то? разум а разума-то нет. Понимаешь? Вот он, разум спит. Разум спит. И это все напоминает компьютерную игрушку, где все стебутся. Комеди-клаб. Комеди-клаб. Комеди-клаб. И, понимаешь, Комеди это был бы комеди-клаб вообще такой, что если у них у всех забрать оружие. А да же как хотите. Пусть как бы с Рио в Рио. Это ваша жизнь, ваши кстати, болезни, а ваши Рива, проблемы. Да. Как Рио, кстати, говорю, как Рио нам показала конкретно да? качели, которые вот оно, когда нет центра, нет середины, нет среднего, среднего класса, класса нет. а есть крайне низкий класс и крайне высокий. Все, а Богатый, здесь дыра. Меня, да. Да, а здесь дыра. И мы вот это наблюдали. И так это прям наглядно было. Мне, ты знаешь, в Рио понравились две штуки, которые я для себя так отметила периферийным зрением. Да. Первый момент это когда а, вот, молния попала в эту а, статую, да, как статуя, раз после того, как, как мы оттуда спустились. Угу. А, это был один момент. И второй момент, а, это когда мы уехали и с, мыслями, день... с мыслями помыть бы это ребята. Да, ребры, да. И через день его от этих всех. Отбегали полностью. Через день после нашего отъезда, правильно? Мне так понравилось это, думаю, не себе, как работает сознание. Меня тоже это впечатлило очень. Бывает же такое. Случайности. Не случайно. Ой, блин. Белая Русь. начало дальше, начало начал. Сознание просыпается Пора сознание писать на Белой Руси На белом листике бумаги Новую историю, новую, новую жизнь Новую жизнь Что И мы сегодня жизнь? будем делать на курсе между да. Мы сегодня с чистого листа И будем писать угу. И это будет новый виток Развлекухи